Еще один синий ньюдовый вариант. Сумка темно-синяя. С красивым велюром и с вышивкой. Сбоку, смотрите, это все велюр. Он ведь с пропиткой, он не промокает. Внутри. Основной вход идет один большой. И доп-карман, который спокойно фует рука. Внутри перегородка на молнии, на задней стенке карман на молнии, как обычно на передние два кармана, на задней стенке кармашек на молнии.